Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я, София, и мы пробежаем The Messenger нашего афганца И первое, что я хочу сказать, это обратите внимание на музыку. Если кто не помнит, в предыдущей серии мы находимся в пренебне. О, чувак тусует. Вот прям вот... Да. Искач! Баща огонь, музыка! Опа... А вот это вот, вот, вот, вот, вот, Отвратительно. вот, вот, вот, вот, вот, так, подождите, давайте мы... Естественно, в начале серии мы не можем не прийти к этому нашему другу и не пог... поговорить с ним. Давай. А, добро пожаловать в логово льва. А? Я не видел здесь, здесь никаких львов. Да нет, я хотел сказать... Ай, не важно. Жара. Жара здесь почти невыносима. Эй, я всегда рад избежать шаблонов, но мыслить о том, что мы не позволили Лави помешать тебе в твоем эпическом приключении, прям-таки рвется быть озвученной. А, так, есть что рассказать? Может, тебе есть что рассказать? Ну, конечно, вот тебе одна история. А, Жил-был один молодой человек, и как-то раз к нему пришел Сукуп. Будуч... Будучи скорее девицей, нежели демоном, Сукуп предложил ему уникальную возможность посетить ад в качестве туриста. Парень, обожавший приключения, тут же прыгнул портал. Они пришли в комнату, где она на огне стоя... где на огне стояли огромные котлы. В них варились люди, а бесятин, вооруженные пиками, сидели на краях и сталкивали обратно в кипящую воду каждого, кто пытался сбежать. «Кто в этом котле?» спросил человек своего проводника Сукуба. «В этом здесь оказываются лжецы и изменники», пояснил Сукуб. «А вот... А... А в этот, продолжил он, попадают люди, которые охотятся ради забавы? Ошеломленный гость увидел еще один котел. Он был намного больше остальных, и на его крае... Подожди, это там кто говорил? Сукуп или парень? Вау! Ошеломленный гость, гость увидел еще один котел. Он был намного больше остальных, и на его краях не сидело ни одного демона. На самом деле, котел, похоже, был саморегулируемым. Людей, которые пытались сбежать, просто затягивало обратно. «А этот котел для кого?» – спросил парень, которому не терпелось узнать, кто же мог быть настолько упрямым в своих убеждениях, что предпочтел бы причинить себе боль, нежели изменить свое мировоззрение. «А, ты об этом котле?» – задумчиво ответил Скукук. «Он для людей, которые считают, что в тот момент, когда у Касс появляется новая очередь, порядок очередности уже не важен». Конец. Эй, да ты просто используешь эту платформу, чтобы излить свое возмущение. Да что с тобой? Ты что? Такой же такой же парень? Что за парень? Парень, который, будучи в пятом очередь, спешит оказаться первым, как только открывается новая касса. Ах, да, это другое время. Неважно. Блять. Ну это да, это да, это да, это да. Ну блин. Я не я, если не запарю диалог Так, шкаф все еще нет Ладно Нас ждет битва с, с боссом Так, спускаемся вниз а! Лава спускается слишком медленно Можно подкрутить Ладно. Так. Поднимается слишком быстро. Тоже можно подкрутить, пожалуйста? Так, так, так, так. Да ё-моё. Он когда цепляется крюком, его начинают подкидывать наверх. Чтобы у тебя не было повода сказать, что я вовсе не... Что я все воспринимаю в никотинном ключе, Вперед, гонец, ты сможешь! Спасибо! Спасибо! Так. Да! Надо, короче, прям... Отстань! Кварбл-квирбл. Так, типа! Ползай. Ползай. Делаем вот так вот, короче. Музыка качает прям. Как она качает, господи! Какая она крутая! Прям супер. Так. Надо, значит, до тебя как-то добраться, да? Есть у меня одна идея. Понял, принял. Нет идеи. Я хотела зацепиться за угленный шар, попробовать. Но, походу, он не цепляется за угленные шары. а а эти мордашки. Ну Ми-ми-ми, ми-ми-ми, ми ми Блин. И задний фон классный. Музом качает а! Действительно демонята 76 раз А! Прям боль Я надеюсь, мы сможем дослушать музыку до конца Так, это значит, мы цепляемся за него Потом выше Тихо, тихо, тихо Хорош. Это что было. Это кто в меня а -а, -а, -а. А, -а, а а О! Успела, господи! Я пока рассматривала, кто там в меня плюется. Чуть на коле не налетела. Да ты -да подожди ты, я ченарь. А? Ну, Лина, как же он отвратительно плюется-то? Далеко! Так, да той подлы я так особо просто не затянусь. Так. Спокойно. Надо вот так вот сесть, переждать, да? Да. Да, я тебя сейчас вот вот так вот, да. В смысле? Ну ладно тебе. Ну что ты, а? Давит на меня что-то, да. Так, погнали. Оп! Поле, <тит> поле, поле, поле поле аккуратно, все аккуратно. Так, что ж ты будешь делать-то? Тихо. Сейчас, сейчас все сделаем. Плюется, плюется, сука. Так, спокойно. Запрыгиваем рано запрыгнула Нормально, все Прибегаем. Ждем Не спешим, стараемся, не троиться Да что ж ты не бьешь-то А как? А-а-а Кажется, я поняла, как туда запрыгнуть Подождите Так, вот уезжает И этот уезжает, полет а как. подождите! А, надо зацепиться за его спину, да? Да, ё-моё! Вот! Дайте мне жизни, пожалуйста! Вот это... У меня была тяжелая, сложная загадка, я ее разгадывала. Потеряла много жизни на этом. Подождите. Так, этих ещё гадов так быстро с одного раза не убьёшь. О! Сохраняшечка. Это хорошо. Ты мне расскажешь что-нибудь, друг мой? Нет, он ничего не расскажет. Но мы продолжаем копить осколки. У нас уже 600 с чем-то. Да? Это ха... Так, он поедет, да? Он поедет внизу. Видите, Коля внизу. Они поедут, Быстренько пробегаем. да все, все, все, все да да да Ага. Сейчас, сейчас, подождите. Я знаю, как это сделать. Во! Во! Да-да-да-да! Он... Посмотрите на этих сволочей, как, как им сделали, а? Посмотрите, просто они вот закидывают в вот это маленькое, маленькое отверстие. Они знают, что я тут не, не дотянусь. Ну я да. До... Дотянуть, сказала я! Так, спокойно! С той стороны тоже что-то есть. Если есть, значит надо лезть! Правильно? Так, тихо! Всех убили! И аккуратненько с Тихо-тихо-тихо! Вот, вот, вот, вот, вот, Ага, это вот это Как они под музыку хорошо прыгают, а? Ту -ту -ту -ту. Ладно, ладно, ладно, ладно. сейчас пускай, подождите Вот Безопасная кошка Все. Так Что там они... Слава всё везде накапала, значит мы можем... Так, сейчас, подожди, подожди, подожди, подожди Так, про... Про... Да что ж такое, рано вскочила Не терпится, потому что не бежать Отстань! Блин! А куда? Да, сюда мне. Чрт, я же. Я же, наверное, до сейва Почти дошла. Тут мне вот практически вот каждый шаг говорит о том, что не торопись, куда ты, мать твою, несешься? А я такая. Ой, я искупалась в лаве, нормально. Так. так, тут где-то должна быть жизнь. Вот тут, вот, по идее, да? тихо тихо тихо! тик тик тик тик тик тик тихо, тихо. все тик тик тик тик тик тик тик тик тик тик тик тик тик тик Тихо тихо тик тик Ждем. Ага. А кто ждет? Э, не я точно. Так, сейчас спускаемся. Так, во Вс ⁇ хорошо. Цепляемся. Вот. Это ж я. кто молодец. Я молодец. Вот так, улетайте. Хорош. А, вот до сейпа оставалось чуть-чуть. Ты что-нибудь расскажешь, друг мой? Ничего не расскажешь. Мы продолжаем копить. Тем временем мы продолжаем копить. Мне что-то кажется как-то вначале... начале... блин. Ладно. Ну, нет, ну не надо. Я не... Признайте, тебе просто хотел с меня увидеть. Нет. А, нет. Ух ты, ёпта! А, подождите. по -обождите. Я... Так, ладно, эту тварь я научился убивать. А как? Надо вот как-то вот Как-то вот так вот, наверное, надо было Ну, мы справились, мы молодцы Твою мать, сейчас опять будет подниматься наверх, да? Бежим быстрее Быстрее бежим Да, поднимается Нет, нет Все хорошо! Блин, опять это место долбанное. Да что ж ты, ё-моё! Ну ты как падла последнее ведёшь себя. Так, все ждем. Так, спокойно. Раз, два, три. Отлично. Так, проходим. Вот тут должна быть жизнь. Да, сука. Так. Все пробегаем быстро, быстро, быстро, быстро. Так, тихо, спокойно. Так, тихо. Братаны вота, бегите, дураки, бегите! Или вы все умрете, нас чешутся! или вы все умрете, бегите! Ой, она уже тут близко. Все? Скажите мне, что это все закончилось? Да, закончилось. Мы справились, мы молодцы, мы смогли. Там что-то есть, там что-то есть. Подожди, подожди, подожди. Вот давай, я вижу там что-то есть Меня не обманешь Ну так я да, о чем я говорю, а? Вот, уже 700 с лишним Интересно, он там есть? Так, братан Наверное, ее больше не будет, да? Ай. Ну, переграти -ки кидаться. Так, сейчас аккуратненько, так, оп. Оп. Оп. Вот. Не-не-не-не. А? Во, хорошо справляемся. давайте мы сверху тоже уничтожим, чтобы мы могли прыгнуть. Вот так, Вот. Да, ё-моё. Да, да прекратите, а это. Сесть надо, Господи, чтобы, чтобы их убивать. Столеть, Надо сесть обязательно. То есть стоя он по ним не попадает. Так, тут есть еще проход вниз. А как его активировать? Ну, главное, что он есть, это уже хорошо, да? Да, я правильно понимаю? Ну, уровни, да, уже вот так вот... Ёперный карась. А! Так, поднимись еще раз. Я, в принципе, поняла, как это проходить. Так, так, так. Все. Вот так вот. Опять все кидаются. Там что-нибудь нет, там ничего нет интересного. Всё, уходим уходим уходим аккуратненько <соценно> так тихо тихо тихо тихо тихо. ну началось что тут так босс босс сейчас будет босс Чё, мы как-то быстро пролетели тур мне кажется нет Босс этого уровня, похожий, похожий следующий, генерал демонов. Будь осторожен, говорят, он очень быстрый. Спасибо. Блин, мы уже до дошли до финиша, а так не накопили на последнее улучшение. Тебе уже некуда бежать, демон. Зачем мне бежать, если ты угодил прямо в мою ловушку? Это мы еще посмотрим ха ха сейчас мы покончим с этим, Чемпион Синих Мантий! Ну погнали! Так... Ать. Надо было прыгать! Я вот прям... Ать. Тихо! Мочи его чё вытворяешь? О! Выпыхался, ладно! Да, Гема. Да, чтоб тебя. Да, чтоб тебя. Ладно, сейчас мы привыкнем к нему, к его а атакам. Ладно, разрабатываем план. А, знаешь, поначалу мне тоже показалось, что идея не очень, но мне сказали, что уж лучше я, чем уставшая си система, герой выживает и продолжает путь, а чем устаревшая система. Так, ладно, мы все взяли? Так, валим его. Оходим. Осторожный отключаем. Ага. Тихо. Ух ты, ёптель! Ага, типа, да? Ну ты издеваешься. Это прыжок. Ага, прыжок. Ну давай, скотина. Падла какая. А? Давай в центр. Отдышай, Отдыш отдышаться. Ладно, мы сейчас все-все-все мы сейчас все все все сделаем. Ёб твою мать, что это? Стен! А то? Нету стен! Первое вознаграждение это всегда приятно, но на данном этапе я вижу одно. Работа у меня. Ого-го. Что-то, блин. Сейчас, подождите Так Нормально Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Сейчас в центр В центр-в центр-в центр, в центр, в центр. ждем его Отходим так, погнали! Ну конечно! Ты нормальный, братан? Бали, я не успеваю упрыгивать от него Покойненько, покойненько. Да что, ж ты, да ты, здесь у Так, так, так, так. Нечего, почти лечили. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А как этот вот бегать то сейчас? Подождите, ну надо, вот это все, сейчас, сейчас все будет, сейчас, подождите, подождите, сейчас мы его завалим. Сейчас все будет. Ну давай, котлина. Так, прыгай, прыгай, прыгай. Как странно, он прыгает, ну ладно. Так, пока не Так, так, так, так. Так, так, так. Так Все равно как цепляет его Меня прям бесит Так Тихо Тихо-тихо-тихо Давай, центр, отдышись Опять-таки попал по мне Дальше. Тебе его просто. Да? Блин. Да. В общем, шесть смертей немноговато ли? Может, контроль брахлит? Все нормально. Все, мы сейчас завалим. Ой, что то я это... Чё-то я за ним это побежала Внезапно Ха-ха-ха-ха, ну конечно Да, стоп тебя, гада! О, вроде получилось от него это самое сбежать Что сейчас будешь делать? Так Блин, ну как же ж Так, мне надо отдохнуть, короче Передышка Полученные достижение, скорее это просто тупость. Невозможно Быстрейше, быстрее меня никого нет. Скажи, как сесть это проклятие, а иначе Ух, в твоем представлении все настолько просто нельзя. Все это куда масштабнее, чем ты или даже я. Пора покончить с этим. Твой король демонов следующий. Только не ошибись, гонец. Ни один из нас не покинет это место живым. Если я не заполучу этот свиток, он будет уничтожен. Да, да да да Мне вниз, я так понимаю, да? То есть без варианта вообще, ва да? да да походу. Так. О! А, я тебя поймал, приятель! Спасибо, кажется, теперь мы квиты. О, да. Как тебя зовут? А, Манф... Манфред. Что за странное имя для небесного змея. При рождении медали другое, но я всегда мечтал стать дворецким. Ясно. Всегда стоит равняться на желаемую работу, а не на ту, которую выполняешь, верно? А значит. А значит, зови меня Манфредом. Хорошо, Манфред? Чем ты занимался, пока демоны не взяли твой разум под контроль? Не время для объяснений, для тебя настал великий момент. Так, я могу как-то управлять? Нет, не могу. Он сам. Так. это прям совсем-совсем будущее, да? Там например, солдат какой-то. О, да ты надеялся на героя Запада! Никаких пророчеств меня не ждет. Черт, приготовься к смерти! А вот и мы летим! О -о -о! Получим достижение, мант про друзья человека. И вижу, Бармадзель снова подвел меня! А, вижу, а твое управление кончено, деспот. ха <связывая> ха думаешь, все это работает вот так? Знать твое место нельзя. Наше проклятие бесконечно. А твое... Ой. А твое время истекает. Что же до тебя, солдат? Я жду не дождусь момента, когда мои приспешники займутся тобой. Это было потрясно! Ты ведь... Герой Запада, да? Нет, я. Неужели я ушел так далеко на восток, что подобрался к своей деревне Запада? Ш все такое другое. Неужели ваше Время действительно отправила меня в будущее? Видимо, это значит, что. Эй, у меня для тебя важное задание, кажется! Что? Прости! В общем, возьми этот свиток! Ты должен принести его через весь мир, доставить на вершину самой высокой горы! Серьезно? Я на все сто процентов готов покинуть эту заставу! Да, миру необходим гонец! Конец? Удачи! Что? Просто возьми твитер! И вот твое время в роли гонца завершилось! А что мне теперь делать? Ну, ты можешь задержаться на несколько мгновений, чтобы в полной мере осознать, насколько все оказалось закольцовано. Ну нет, я по-прежнему хочу быть частью приключения. О, так давай перейдем к делу. То есть? То есть, время настало. Время для чего? Время, наконец, открыть мой шкаф. Серьезно? Да, валяй, открывай. -ха -ха. Ну, пойдем. Мы можем терять шкаф. <смех> так это просто гардероб, в котором хранятся синие мантии? Ну да, на что это было похоже? Ну не стой, как и стукат, бери мантию своего размера! <смех> <смех> Кажется, сюда кто-то идет, скорее спрячься за, прилав... за прилавок! Огонец, не ожидал увидеть тебя так скоро Что это за место? Это лавка Что-то не похоже на лавку Эй, я сказал то же самое То есть, а, я похож на лавочника? Что? В общем, вот тебе усиление, которое позволит тебе подзаряжаться О, тут у дженни чудненько Спасибо за, за подзарядку. Не за что. Знаешь, я тут посмотрел, что и как, и подумал, что мне это вполне по силам. Да, именно поэтому Рейтроид и изобрелся это не несколько десятков лет назад. Что за Рейтроид? Да так, продолжай одну старую шутку. Не понимаю. А кто-то может и поймет. <с buildings> ну вы поняли, да? Эй, все нормально? Скучновато, но, наверное, я в норме. Да нет, просто твой гонец давно не заходил. О, ну не знаю, я сам только... Я, я и сам и так уж сейчас заглянул в лавку. Ты в машине времени не забыл? И что? А то, что она должна автоматически переносить тебя в будущее, к следующему важному моменту. И что это за момент? Момент, когда твой гонец либо войдет в лавку, либо погибнет. А? Твой гонец погиб? А как мне об этом узнать? Загляни в кристальный шар. Если в течение 10 секунд не, от, не отправить туда кварбула, твой гонец пропустит. Попросту умрет. И когда то планирую сказать мне об этом? О нет! О, нет, нет, нет, нет, нет! Мы должны это исправить! О, так теперь появились какие-то мы! Слушай, сейчас не время для споров. Предлагаю посмотреть на ситуацию холистически. Посмотреть холистически? Что это вообще значит? Это значит, что я потерян не меньше, чем ты. И все же хочу, чтобы по ты по-прежнему думал, что самый умный здесь я. Погоди, бегу за свитком. что происходит? Сейчас вернусь, только поговорят остальные. Соглашению. Ты тот, кто нам нужен, чтобы покончить с всем этим. Серьезно? Да, серьезно. Все равно лавочник из тебя получается никудышный. Я оставлю святых здесь, рядом с твоей одеждой. Присоединяйся к нам, когда переоденешься. Конец умер, походу. Что-то пошло не так. Так, это уже нечто новое. Ну что ж, друзья, я вас поздравляю, мы открыли этот злополучный шкаф, мы узнали, что там происходит, как вообще все это э, там закручено, как это происходит, как там вот э, э, эти чуваки общаются с монахами, кто вообще такие монахи и так далее. Ну то есть вы, вы все поняли, да? Но это не конец, если вдруг что, так так-то да. Мы, я думаю, в следующей серии я еще чуть-чуть прогуляюсь тут, осмотрюсь немножечко что-то вам покажу. Ну, короче говоря, следующей серии уже будет финальная, думаю, Ну, что я не думаю, что я смогу достать прям все все печати. Я, конечно, попробую в следующей серии. Если не будет получаться, как бы, ну и зачем за Ну, и хрен бы с ним. Вот. Все, в принципе, интересно открыть сундук посмотреть. Ну, я. Посмотрим, короче. Я буду периодически, наверное, играть в эту игру, потому что она мне очень-очень нравится, она клевая. Вот. Все, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Все сыр... Сыр... Сыр... сырки будут в описании под видео. Все, заходите туда. Все, всем спасибо, всем пока-пока.